Артур там в каком-то цветущем саду у нас. Артур всегда в зеленом. Добрый вечер, дорогие друзья. 20.00 на ваших часах, неважно в каком часовом поясе вы находитесь, мы рады вас видеть на нашей нижней неделе, которая, знаете, уже стала таким родным и долгожданным для многих событий. Где мы видим знакомые лица, узнаем интересные новости и, конечно же, скажем так, узнаем о прошедших совершениях. И естественно же, мы хотим передать слово человеку, который глашатый нашего сообщества. Рупор, скажем так, хороших новостей берет смотрящий, ведущий поступ нашего большого дружного сообщества. Анатолий, вам слово передаем. Мы всегда рады вас слышать. И знаешь, почему я всегда это говорю? Потому что когда ты начинаешь улыбаться, и после этой улыбки ты рассказываешь, у тебя новости лучше. Поэтому я всегда так буду говорить, чтобы ты мне не говорил. Хорошо, Сергей. Друзья, всем привет. Здорово, что у всех получилось подключиться. Постарайтесь отключить микрофон, у кого включено, кто не говорит, а то звук перебивается. Ну, война получается. Было бы здорово. Вот. Да, у нас эта неделя была на самом деле очень прогрессивная, то есть было проделано очень много всего интересного, и я сейчас постараюсь вкратце пройтись по главным заголовкам «Свершенного», и потом передам дальше слово организаторам, потому что у них есть тоже еще что добавить. Я думаю, первое самое, что сейчас большинство наших партнеров интересует это конечно же как развивается криптоноид вот, и давайте я сейчас дам еще короткий апдейт то есть у меня есть несколько пунктов которые необходимо проговорить то есть первое что важно понимать помните да то есть мы когда запустили первое тестирование у нас ну, выяснилось что логики есть конкретные ошибки, которые необходимо править. Да? То есть мы, соответственно, это все отправили на доработку, и на этой неделе уже точно могу сказать, что завершили полностью все работы, то есть система полностью доработана. И всю прошлую неделю мы проводили закрытое тестирование. В закрытом закрытое тестирование участие 10 аккаунтов. Из них 5 – это были разработчики, которые своими руками пробовали, нажимали и так далее. И 5 человек – это профессиональные тестировщики. То есть это такая профессия, есть тестировщик, то есть люди, которые конкретно знают, что, куда нажимать и где, какие могут быть ошибочки. И всю эту работу провели, тесты закончили, и тесты система сдала по новой, актуализированной логики на отлично вот отлично. А, на этой деле мы приступаем уже к следующему этапу то есть сейчас мы будем добавлять по пять человек то есть ну, такой контролируемый вот пользователей непрофессиональных тестировщиков да а, почему не сразу с 200 ну, потому что чтобы мы смогли обработать обратную связь. Да? Поэтому мы сейчас дадим доступ к 5, потом еще 5, так дойдем до 50, это все должно произойти на неделе. И когда мы будем видеть, что да, действительно все так же, как и у профессиональных тестировщиков, мы дадим доступ оставшимся 150 человек, то есть у нас суммарно сейчас тестировала систему 200 человек, да? то есть вот оставшимся 150 тоже даем, берем предварительно неделю для тестов и потом... При условии, конечно, что все пройдет гладко, как мы это и планируем, то есть, как я вижу, должно пройти гладко, потому что первый тест мы делали без профессиональных тестировщиков, сейчас уже были профессиональные, там целая команда, я уверен, что все пройдет хорошо, вот. и, соответственно, когда начнем массовый тест, примерно неделю нам это пойдет, если все хорошо, то откроем возможность для торговли, всем квалифицированным ä, партнерам сообщества. Вот. Это большой шаг для нас, для всех Вот. А здесь я хочу, может быть, от себя еще коротко добавить. Я знаю, что кое-какие сроки мы перетянули, и тоже, ну как, не знаю, там, правильно ли это говорить или нет, там в оправдании или нет, то есть ну, факт в том, что когда мы создаем что-то новое, очень трудно рассчитать объем работ и с чем мы столкнемся. Потому что часто такое бывает, то есть грубые планы накидали, то есть мы все знаем, видим, но в какой-то момент есть какие-то нюансы, которые были не учтены. И, соответственно, также как вот на нашем примере, то есть мы реально заметили ошибку, которую необходимо править. И поэтому запускать систему не готовую, смысла никакого не имеет абсолютно. Поэтому приняли решение и, скажем, продолжили дорабатывать, и потом уже запустим. Вот. И дадим возможность поторговать нашим квалифицированным пользователям какое-то время, то есть еще точно сейчас не могу сказать, но, может быть, это пройдет в течение месяца, Понятно, что мы подключим пару нормальных каналов, чтобы вам было приятно даже э, это все тестировать, даже 200 людям же первым, Вот и э, если массовый тест проходит все хорошо, если мы запустили наших VIP-участников, э, ну, скажем, квалифицированных участников, а, кстати, у нас э, зарегистрировалось больше, чем 2000 человек, которые... Еще раз, это очень большая цифра на самом деле, Д больше, чем 2000 человек, которые уже а, соединили а, через API-ключ а, сервис Криптоноид а, со своими биржевыми аккаунтами. Вот. И потом уже даем им, то есть у нас такой уже большой, такой глобальный своего рода уже пойдет, а, ну, обкатка системы, да, и а, следующим этапом запускаем продажи. То есть, вот такой план. Вот это все, что касается а, криптоноидов. В криптоноиде есть а, чаты, то есть, если вдруг какие-то вопросы а, или там пожелания, пишите, лучше сразу же, даже не в чаты. А пишите лучше прямо на сайте, потому что там специальные люди, которые сидят и принимают. Обратную связь пока не даем. Сейчас как раз формируется отдел службы поддержки для того, чтобы уже запускать это все в массы. Вот. И, соответственно, когда уже будет сформирован отдел до конца, то там будет приходить и обратная связь. Спасибо за, ну, в частности, там, например, что-то написали. Спасибо, мы приняли в обработке. И а, мое пожелание, чтобы когда еще что-то доработается, чтобы человек получил обратную связь, да, это доработано, проверьте. Так, это что касается э, криптоноида, Следующее, и э, как бы там ни было, криптоноид является одним из побочных продуктов, да, то есть это наш контрагент, который позволит нам работать во всем мире, да, то есть независимо от того, есть ли это, в этой языковой зоне уже контент или нет, то есть любой участник сообщества сможет уже в этом принимать участие. А теперь э, предлагаю пройтись коротко по обновлениям, нашего главного детища это сайт э, вебинаров а, с момента релиза, релиз у нас был 17 сентября а, мы занимались оптимизацией а, всей системы, то есть мы конечно же искали какие-то баги а, и а, занимались управлением ошибок, то есть ну как в самом функционале на сайте и в контенте, ну, на контенте, то есть в основном все это сейчас проходило на, на русском языке, вот, а, ну я имею в виду контент русскоязычный, то есть мы вот это все проходили, там откатывали вот, на самом деле, я не знаю, как вы это заметили, то есть я со своей профессиональной точки зрения хочу сказать, что сайт запустился очень хорошо. То есть, во-первых, очень хорошая обратная связь, во-вторых, багов реально, представьте, какая сложнейшая система там стоит на заднем фоне, мы нашли всего 20 багов с вот 17 числа, то есть за две недели. И что самое интересное... Вот эта команда, которая нашла баги, то есть мы сейчас уже оптимизировали сайт, то есть а, а, сейчас а, также улучшили скорость отклика, да, то есть у нас сейчас все прям реально быстрее стало, и производительность а, сайта сейчас реально увеличилась чуть ли не на 100% после его запуска 17, 17 числа, вот, то есть это с, что касается обновлений. Вот над чем мы сейчас работаем, то есть важно понимать, то есть у нас важный этап был запустить этот сайт, оптимизировать его, поправить баги. А сейчас уже основная команда переключилась уже на а, действие, которое мы сейчас делаем, это работаем над админкой для спикеров, а, потому что это следующий большой и важный этап. Этап развития всего сообщества в целом, когда спикеры в любой точке планеты, в любой языковой среде смогут самостоятельно добавлять свой контент, и то есть на самом деле там Честно вам скажу, работа намного больше, чем мы себе изначально это представляли, потому что наша задача дать не просто человеку возможность ну или спикеру, не просто дать возможность отгрузить свой какой-то курс там или там какие-то уроки, да, но и возможность редактировать их, дополнять, убирать, замещать и так далее. В общем, там 500 тысяч кнопок, кнопок, которые появятся у спикеров, вот, и над это работать. То есть у нас уже полностью все спроектировано, уже все подготовлено, то есть вся логика, все прописано, то есть большинство кнопок, они уже у нас тоже готовы есть, потому что все-таки есть админка для тех команд, для поддержки, которая уже с этим всем работает, да? то есть сейчас мы занимаемся этой интеграцией и а, внедрением. То есть параллельно, то есть, то есть изначально сразу же, чтобы было понимание, то есть мы готовим сейчас несколько апдейтов, то есть ну, как один большой апдейт, но там будет несколько ключевых элементов, то есть вот это был первый элемент, что создается админка для спикеров. Второй очень большой и важный элемент, мы планируем это сделать в одном а, апдейте, а, это то, что м, каждый из спикеров, а, который предоставил контент для сообщества, да, то есть вот сообщества, а, получит возможность выставлять ценник на свои курсы. С чем мы столкнулись? За счет того, что у нас сейчас стало приходить все больше и больше профессиональных спикеров и реально качественный контент, но все-таки есть люди, которые говорят: а мне неинтересно сообщество, я хочу именно этот курс. Так вот, наша задача дать возможность не участникам сообщества точечно покупать именно те курсы, которые их интересуют. Соответственно, все курсы, которые на данный момент для сообщества free, для неучастника сообщества, ну типа ему говорят там купите доступ. То в будущем может быть либо выбрать доступ стать участником сообщества, либо, например, они видят какой-то курс он стоит допустим 150 долларов, он просто нажимает кнопочку купить, оплачивает и э, все счастливы. Спикер счастлив, потому что э, у него произошла продажа, человек, который купил счастлив, потому что он получил то, что хотел. А партнер сообщества счастлив, потому что он получил за это вознаграждение. То есть это на самом деле очень большая работа, потому что сейчас мы еще проводим э, соединение э, нашего маркетинг-плана с э, сайтом вебинаров. Соответственно, все вебинары, которые будут продаваться, они будут продаваться, ну или как курсы, они будут продаваться по одному глобальному маркетинг-плану. То есть это по факту сайт вебинаров превратится еще и в маркетплейс для курсов. Окей? Okay? То есть это э, то, что, над чем мы сейчас непосредственно работаем. Потом, что у нас еще? Э, следующая очень важная штука, к которой мы сейчас уже поступили. Вы, наверное, обратили внимание, что э, на данный момент сайт э, говорит на двух языках. На русском и на английском. А другие языки еще не подключены. С чем это связано? Просто огромное количество появилось слов. Просто огромное количество, и они появляются снова и снова новые. Нужно помнить всегда, что мы не компания, мы сообщество, то есть объединение людей по интересам. Да? То есть и у нас каждый из участников, ну не каждый, ну кто а принимает активное часть в развитии этого процесса. Да? Так, сейчас, секунду. Да, то есть, и у нас нет каких-то там отдельных супер больших бюджетов, которые могли бы финансировать все эти переводы. Переводы – это очень накладное, трудоемкое, время, время очень много занимает. И самое сложное – это то, что тот перевод, который мы отдаем, допустим, в какое-то профессиональное агентство, мы не можем его проверить. Ну, как я буду проверять язык Бахаса? То есть там даже букв нет, понимаете, там ни латинских, ни кириллицы, там, ну, другие, в общем. Мы не сможем это проверять. Поэтому э, было принято решение, то есть вы же все помните, у нас на сайте, э, где, э, где у нас нетворк э, составляющий, где аналитический сайт, да, э, там есть такая фишка, что два раза нажимаешь на слово и можно внести предложение, то есть как это слово на моем языке звучит. Вот эту же систему мы также внедряем и на сайт э, вебинаров. Соответственно, планируем запустить там 10-20 языков, то есть самых таких популярных, которые говорят в мире То есть первоначально, а потом это будет открыто для всех, ну, для всех языков вот. Но первое время нам нужно будет все равно еще понять, где какие сложности То есть в целом мы уже эту систему отработали, мы уже знаем, как она работает То есть мы знаем, какие обязанности у администратора, который будет следить за этими переводами То есть у него в день нужно будет проходить и смотреть, где люди проходят ну, где люди уже внесли дополнение в перевод, он просто будет со своей языковой среды, там, допустим, итальянская среда, он заходит, посмотрел, да, это слово совместимо, да, это все правильно, и говорит, окей. То есть, и раз в неделю этот сайт будет обновляться. И так наш сайт в скором времени заговорит на разных многих языках. Это нам также нужно, потому что, когда будут спикеры приходить, они все же могут по-английски, хотя английская версия есть, да, вот, чтобы они могли работать в своем удобном, ну, в своей удобной языковой зоне. Это нам нужно на будущем, ну, как по-любому, потому что очень много текстов, которые будут добавляться, и нам снова и снова их нужно будет. То есть я думаю, сейчас смысла нет детально объяснять, что и как там устроено. Здесь вам нужно будет сейчас просто довериться. Как это примерно работает, вы уже видели а всю логику мы уже дадим специальным людям, кто именно непосредственно этим занимается. То есть тем самым мы еще ускорим э, возможность э, как работать в разных языковых э, зонах. Вот. А теперь, что касается этого большого обновления, которое мы делаем, то есть мы его планируем вывести там середина-конец э, ноября. Да? То есть как раз вот когда... Э, так, еще секунду. Да, середина конец ноября. То есть нам понадобится 4-6 недель как минимум. Вот. И э, вот эти вот три момента мы уже обновим. Вот. И, коль уж мы сейчас находимся на сайте э, вебинаров, то есть у меня есть еще тоже очень хорошая новость для всех. Я знаю, что не все еще это, это слышали или видели. Обратите внимание, сейчас я э, сделаю демонстрацию экрана. Одну секунду буквально. Так, демонстрация экрана. Давайте с вами глянем вместе на... Так вот здесь. Скажите, пожалуйста, сейчас экран уже видно? Видно. Ага, отлично. Так, сейчас я закрою, чтобы меня это не отвлекало. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, у нас на прошлой неделе добавилось три новых курса. То есть первый курс – это время сильных личностей. Смотрите, как это делается. Нажимаете вот здесь на кнопочку «Курсы». Здесь, а когда вы нажали на курсы, вот здесь вы можете внести имя спикера или название курса и просто пишите, там, например, время. И сразу же, видите, появляется, ну здесь принцип, как у Google работает по ключевым словам, время сильных личностей. То есть это первый курс. А здесь есть краткое описание, то есть о чем это. Курс, чему вы научитесь, когда вы пройдете курс, кому подходит этот курс, здесь непосредственно спикер, ну, как представлен и о себе рассказано, вот, и здесь уже пошел список лекций, то есть, когда человек нажимает, там, там, допустим, на лекцию, он нажимает твой, ну, скажем, давайте вторую нажмем, там твой личный код индивидуальности, и человек уже может приступать непосредственно... Такой. К просмотру. Это первый курс, который у нас появился. Теперь предлагаю посмотреть. Следующий второй курс он называется. О, сейчас, секунду. Так, здесь. Второй курс у нас называется Эмоциональный интеллект. Я с этой тематикой познакомился, ну, наверное, уже лет 7-8 назад, первый раз. То есть я, мне удалось поговорить с мастером этого дела. И я бы сказал, что это действительно очень важно для бизнеса. То есть, если среди нас есть люди, которые работают над колесом жизни, то это один из курсов, который поможет грамотно ну, как обращаться со своим ну, как со своими эмоциями. Так, пишем. Также пишите эмоциональный интеллект. Вот и, пожалуйста, здесь появляется курс. Заходите на него. Кто-то вот уже даже посмотрел, я вижу, три отзыва э, люди оставили. Нажимаете кнопочку «Пройти курс» и вперед. То есть все. То есть у нас сначала интервью, чтобы человек уже мог познакомиться, что это спикер, и затем уже непосредственно включается этот замечательный преподаватель. Правда, и чаты, и... Очень качественный контент, поэтому всем добро пожаловать. Так, и третий курс – это… Обратите внимание, делегирование. То есть, вот он у нас здесь сразу был сверху. Нажимаем почитаете все, что кому подходит и как. Нажимаете пройти курс, и вперед! То есть, за одну неделю за одну неделю у нас с вами добавилось три новых курса, с чем нас всех и поздравляют, друзья! То есть, да, вот так. Ну, не знаю, как вас, меня это действительно радует. То есть я вижу, что э, то, что мы начали там год назад, оно действительно начинает приобретать ту форму, о которой я прям мечтал и представлял себе. Да? То есть это как раз получается то, что меня утром из кровати выпинуло и говорил, иди быстро, делай дальше. <laughs> так, хорошо. А, теперь следующий сайт а, MLM. То есть там у нас, а, ну, можно обратить внимание, что а, на выходные закончилась акция, For Art Technologies, любезно предоставили нам uh, возможность uh, airdrop, uh, не знаю, правильно предупредить, airdrop или airdrop, <laughs> ну, в общем, все поняли, что монеты, которые вам прилетят в кабинет, uh, вчера, понятно, у нас программисты были в на выходных, то есть мы стараемся, чтобы программисты в воскресенье тоже отдыхали. А то представьте, если у нас программисты сломаются, что будем делать тогда? Это же не сайт сломался, это же программисты. Поэтому здесь реально очень аккуратно надо. Сегодня все вышли. Мы планируем уже сегодня, как к ночи, отобразить уже, у кого сколько прилетело монет. То есть схема распределения вы все видите, это все еще в кабинете. вот, И поэтому просто вечером посмотрите. То есть если, когда я получу сообщение... Если еще будет не совсем поздно, я в группу прошу для лидеров, и вы уже сможете своим людям дальше передать. Также на прошлой неделе у нас уже началась акция, то есть мы были загружены какими-то другими работами и ну, не смогли там вовремя отобразить. То есть акция по концерту Я лично в восторге. И от самого продукта я могу быть от него в восторге, потому что я его сам пробовал на себе. Это что-то невероятное. То есть это реально... Ну, я получил такое удовольствие от просмотра концерта Джей Зи, что я просто офигел. Когда ты просто реально ощущаешь себя, что ты на сцене стоишь со звездой и видишь его вот так прям. То есть ты прям видишь, как он... Вообще его эмоции, как он... Просто, я не знаю, ну, ну, смотрите, вот все, что мы знаем до, да, это ты, в лучшем случае, тебе повезло, ты купил билет, и ты попал куда-то там в этот э, зал. Зал, как правило, громадный, ты стоишь где-то в середине, и где-то на телевизоре его смотришь, да, то есть, э, сейчас секундочку, я э, выключу, всякие мессенджеры, забыл сразу, извините. А, вот, и, и, то есть, ну, по факту, то есть, что мы чувствуем, это что много людей, и... Ну, и круто там, вот, может подвигаться там, да? Вот. А здесь совершенно другое ощущение, потому что ты, нажав на кнопку, прямо на сцене стоишь. То есть ты, с одной стороны, видишь певца и говоришь Вау! То есть реально круто, то есть это совершенно другое ощущение, когда ты его прям вот так, вот, лицом к нему стоишь. Что самое интересное, когда ты смотришь на певца, потом вот так поворачиваешься вниз, смотришь на, как зрителей, и видишь как зрители там какие они все счастливые как их охрана вытаскивает кого-то за ноги кого-то назад закидывают то есть, там, ну, короче мы этот процесс обычно не видим я не знаю как вы мне не сильно хотелось бы стоять в первой линии потому что там все время тесно ну, я не сильно люблю вот эту тесность да? но посмотреть со стороны сцены реально необычное ощущение то есть у меня такого не было также это за кулисами также в середине зала вы можете встать и также можно там в vip зоне где-то находиться да? то есть вы видите как vip гости отрываются. просто вот я скажу, как чувствую, просто офигенно. Вот, и поэтому я лично этим стартапом горю. я знаю, что у них э, и технически они очень далеко, то есть я ну, на это на следующей неделе уже получу первую тестовую версию на свой телефон, и, я, как говорил, запишу вам видео. Софткап э, э, уже давно собран, то есть у них, э, получается, сейчас осталось... В общем, 2 миллиона там, почти два миллиона почти двести тысяч уже все нормально. То есть осталось последние 300 тысяч и у нас до нового года есть время, и уже с января там пойдут листинги, и все, что с этим связано. Я лично хочу, чтобы возможность покупки подобного рода билетов была у нас на платформе. И знаете, что самое интересное, они тоже хотят. И это круто. Поэтому обязательно их поддерживаем. То есть сейчас первое, что мы сделаем, мы добавим там, где бонус. Да, то есть там вы увидите, что все, акция началась. И вторым этапом мы сейчас работаем над дизайном. То есть, ну, хотим... Вот смотрите, давайте... Сейчас я быстренько найду это. Да, ладно, сейчас времени надо тратить, у меня там еще и у вас еще там, у организаторов еще там на вопросов. То есть мы хотим просто красиво, красиво дизайне, то есть в их стиле, чтобы такое было при это, внимание. И в общем там еще пару вещей, потому что справа это все будет отображаться. То есть сейчас над этим раз работаем, постараюсь в течение недели работу закончить. Вот, и еще у меня, я же был, сейчас чуть позже расскажу и покажу, где я был, в Мадриде проходило мероприятие. Мероприятие называлось «Бизи-шоу». Потом покрусаю, что там было. И суть в том, что есть такой ресурс, он называется Business for Home. Я думаю, что сетевые лидеры уже, ну, многие знают, что это такое. То есть это очень серьезный крутой ресурс, который дает оценку или там популяризирует каких-то лидеров, которые показали там мировые какие-то шикарные результаты. Там есть аналитика статистика по индустрии в целом и, конечно же, аналитика статистика по MLM-компаниям. Вот. Ну, в том числе они оберегают людей от скама, то есть если где-то какая-то компания там, в чем-то там не знает, то они это все обязательно тоже прописывают. Так вот, в Испании есть человек, который разрабатывает такой же сайт, ну, или подобный сервис на испаноязычную среду. Испаноязычная среда, она очень большая, на самом деле, 40%, если мои данные точно, ну, это мне они, по крайней мере, испанцы сказали, ну, вы же знаете, данные это не, не подтвержденные, да? Ну, говорят, 40% людей во всем мире говорят на испанском языке. Это говорит о том, что это, если этот стартап будет качественно закончен, так как они начали, то это будет один из самых таких сильных ресурсов для а, деловой среды именно сетевых бизнесменов. Вот. И что самое интересное, они сейчас проводят ICO, и он обратился к нам, может, он спросил меня, могу, мож, ну, так, могу ли я разрешить сделать эрдроп для наших пользователей от его ICO. Я сказал, да, могу себе это представить. Сейчас у меня будет с ними несколько переговоров, то есть я еще хочу посмотреть, насколько у них техническая реализация, то есть с основателем я уже перезнакомился, я познакомлюсь с их технической командой, и после этого примем решение. Для нас это очень интересно, почему? Потому что если мы сделаем для, для него этот эйдрох, то поверьте мне, он уж точно сделает для нас, какое хорошее сообщество и какая новая форма появилась в мире именно сообщества, ну и так далее, и так далее. То есть это будет отдельное позиционирование и отстройка от э, других сетевых компаний. То есть это, мы уже тоже все обсудили, все хорошо. Надеюсь, что это была хорошая новость, так что скоро вы... Кроме этого, у меня есть еще парочка, но сейчас про это рано говорить, потому что я там ничего не могу пока сказать, ну, слишком мало информации. Так, хорошо, еще что у меня сегодня накопилось, сколько я быстро сегодня видел, сколько пунктов я за раз проговорил. А, теперь смотрите, а, также тема, которая нас всех интересует, это, конечно же, блокчейн. Первая хорошая новость, у меня сегодня было совещание с тех командой примерно там, около двух часов, там суммарно, сегодня за весь день, да. Первая хорошая новость, наш блокчейн полностью на 100% готов. Прям вообще готов. А, вторая хорошая новость, мы полностью закончили работу над смартфоном контракт и смарт-контракт на все четыре маркетинг модуля тоже готов полностью вот. что мы сейчас делаем да то есть все четыре модуля эти готовы и мы сейчас каждый из этих модулей отдельно тестируем да потому что все-таки код разный то есть там есть определенные особенности кстати про блокчейн я еще совсем мало рассказывал но я вам могу сказать что то что вы ожидаете это не то это больше мы изначально изначально дали информацию ну, такое, чтобы людям было легко принять, там насчет форков, все что с этим связано, но а, скоро я вам открою карты, и вы увидите, что мы сделали. А, так намекну, чтобы было примерно понимание, то есть большинство а, технических стартапов, которые предлагают решение на распределенном реестре, а, работают следующим образом: а, хорошие ребята, а, технические команды придумывают какой-то там блокчейн, который хорош для многих-многих там дел, да, и вот они описывают этот white paper и вот запускают и говорят, ну вот все, у нас готово техническое решение, вы можете уже придумать, что на этом техническом решении делать. Наш же блокчейн создан специально для индустрии сетевого маркетинга, то есть это по целую нишу, то есть это миллиардная просто индустрия, которая имеет вот такой рост, сейчас все больше и больше становится популярным, и мы именно специализированы для этой индустрии. Но еще в чем заключается хорошая новость, для всех других технических решений этот блокчейн также хорошо подходит. Окей? Okay? То есть, <laughs> вроде все красиво. Так, следующее, что, сейчас мы отделаем откладку багов, то есть, ну понятно, где-то какие-то вещи происходят, то есть мы их отладим. сейчас уже все в процессе тестирования. И сроки чуть-чуть перенеслись, то есть, э, в «зеркале» начнем в декабре. Что значит «зеркале»? То есть вы сможете видеть, ну, не все, то есть определенные тестовые пользователи, они смогут видеть э, у себя в кабинете транзакции, и у них будет кнопочка посмотреть на получение, они будут приходить и смотреть там. То есть нам нужно будет массово протестировать, э, все ли транзакции сходятся, все ли там правильно, да? То есть понятно, что у нас есть профессиональная команда, но э, все-таки, когда массовый тест, бывает такое, что что-то не досмотрели, не учли, поэтому, когда нас много, нам ну, намного быстрее и больше шансов это все а, а, решить вот ну и непосредственно запуск системы конечно же это будет запускаться уже в 2019 году. точные даты сейчас сказать не могу если вы внимательно слушали самое начало выступления то очень сложно рассчитать тем более такой сложный процесс как блокчейн просто очень сложно поэтому поэтому аккуратнее всегда с датами что у нас еще произошло на этой неделе Предлагаю взглянуть. Я сейчас откуда как раз приехал. Так, да, где у меня это? Да, вот. А, у нас в Испании, здесь уже таймер по нулям, потому что мероприятие прошло. Мероприятие шло два дня. Выступал 21 спикер. Было 250 гостей. В основном из профессиональной среды. Это были спикеры и профессиональные сетевые лидеры. Uh, да, то есть, uh, ну, здесь сможете посмотреть там шоу, все, что это было сделано. Здесь представлены все спикеры. Кстати, Эдуардо Санчес тоже приезжал. Это человек, ну, здесь вы сможете потом почитать, uh, человек, у которого Академия Нейромаркетинга. Uh, uh, ну, очень авторитетная личность, то есть человек реально признанный в Испании. Он нас очень сильно поддерживает. Uh, вот эти вот все uh, спикеры uh, здесь представлены, которые выступали. Что самое интересное, все эти спикеры, uh, uh, VIP-партнеры, uh, сообщества соответственно мероприятие понятно было тоже платно зал был битком, в общем и спонсоры там были и все в общем скоро будет готово отчетное видео я думаю что когда вы посмотрите вы увидите Масштабе сейчас э, начинает развиваться в испанноязычной среде наше сообщество. Э, это 20 спикеров, которые ну, там, 21 спикеров, которые выступали, они уже являются с, э, партнерами, причем все VIP-партнеры. То есть, у них такое правило: они говорят: хочешь быть у нас спикером, ты должен быть VIP-партнером. Не знаешь, как они до этого дошли, но тем не менее, это у них работает. И... Соответственно, теперь все те другие гости, которые посмотрели, их тоже крайне заинтересовала вся эта система. У меня выступление было тоже около часа. Конечно же, час я не смог до ума вложиться, если еще учитывать, что это Испания, и некоторые моменты в Испании просто, ну, скажем, организационно игнорируются. То есть там было не без боев, именно на моем выступлении. Но, тем не менее, когда я закончил там была очень хорошая обратная связь, и люди прям начали массово обращаться к этим спикерам и прям узнавать, а как мы тоже хотим эту платформу. В общем, можете себе представить, что в Испании начинается движение именно не с сетевых э, лидеров, не с людей, а именно со спикеров. И это, конечно же, очень большое преимущество для испаноязычной среды, то есть сейчас мы уже подготовили, то есть для них уже есть отдельные люди, кто принимает их заявки, то есть обрабатываем курс, составляем, там просто большое количество. То есть я смотрел, как они работают, конечно, мне тяжело было понимать, о чем они говорят, но в какой-то момент я видел, что и мужчины, и женщины сидят и плачут. Ну, значит, на высоком эмоциональном уровне как-то они все-таки это все дело разогнали. Я, конечно, не стал платить, потому что не понимал, почему все плачут, но ну, потом они все начали радоваться. Ну, в общем, видать, какая-то программа была интересная. Вот. И следующее, что еще важно, то есть у нас сейчас уже на подходе мероприятие в Казани – то есть у нас есть для VIP, для VIP-участников мероприятия, отдельный чат закрытый, да, и в этом чате сегодня всем VIP-гостям выкинули ссылку. То есть мы планируем понедельник. То есть, смотрите, мы работаем с вами в субботу и в воскресенье. Да, и все, кто VIP участники этого саммита. А, все, кто еще до понедельника останутся, вы можете оставить заявку, и а, будет бизнес-завтрак а, санатория У нас будет а, очень мощный, колоссальный обмен опытом, то есть это будет закрытое такое мероприятие именно для вип а, гостей а, Конечно же, мы обменяемся инсайдами, конечно же, это фотографии и все, что с этим связано. То есть это будет очень а, хорошее мероприятие, где можно будет и покушать вкусно, и в красивом месте, и произвести обмен опытом. С моей стороны на сегодня все. Я передаю слово Сергею. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравится. Ну, новости такие, что как они могут не понравиться. Ну, Может, да, да, у меня, я тебе скажу, я вот наблюдаю у нас, вот я на YouTube канал, когда даже вот выхожу, например, да, и смотрю, например, раз запустили какое-то видео раз за два дня прошло там 1500, там, 2000 просмотров, раз 300-400 лайков, раз и три дизлайка. Помнишь, Сереж, я как-то так чуть, чуть пошутил, что у нас есть человек, который реально следит за всеми, за всеми нашими вебинарами, и как только мы выставляем какой-то вебинар, чтобы прям отрасляться, он сразу же ставит дизлайк. Короче, эта тема тоже дуплицируемая, теперь их три. Так и хорошо, пускай больше будет. Не сдуплицировались. Черная реклама, это тоже реклама. То есть, я к чему эту предысторию говорю? Это к тому, что нет, ни хорошо, ни плохо. Что одному хорошо, другому плохо. То есть, с общей точки зрения, можно посмотреть, что большинству людей нравится, что мы делаем. Но есть люди, все-таки, которым это менее подходит. Поэтому я спросил, надеюсь, вам понравилось. Да все супер. А те, кто я, ставит кстати, дизлайки... Я, кстати, мы говорим, зайду, посмотрю, наши друзья пришли или нет. Мне просто мы даже интересно стало. Может быть, они уже с нами. Так, я хотел им дать привет отдельно. Те, кто ставит дизлайки, а, нет, ты, ты знаешь, ставили. есть такая фраза «Биба и Боба, два негодяя». Нет, не, их еще нет. Он на данный момент получает 48 лайков и 0 дизлайков. Ну все, ну, хорошо. Если следует... кто-то смотрит, потом это самое отличится. Так, Толь, у нас сегодня два спикера. Да. Два спикера, которых нам обязательно нужно представить, о которых нужно рассказать, нужно познакомиться. Время у нас, я думаю, еще полчаса осталось, поэтому мы сейчас вкратце. Напомню сразу спикерам, что у нас еще с каждым спикером будет отдельное интервью. Поэтому вы не переживайте, это и не единственное, где мы о вас э, будем говорить. Сейчас мы только просто познакомимся, немножечко позадаем вопросы, а потом с каждым еще отдельно проведем интервью, которое также увидят все участники нашего сообщества. Саша, я думаю, ты не против, если мы с очаровательной девушки начнем, правильно? Хоть у тебя день рождения, но девушка вперед, как говорится. А, Алена, Алена, вечер добрый, здравствуйте. Спасибо, что разбавили... Ну, не совсем уж мужской коллектив, у нас Наталья тоже есть, но, тем не менее, вот эти вот лица серьезные вы разбавили своей красотой. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер, Сергей. Отлично. Алена, расскажите, пожалуйста, что у вас за курс, о чем узнают а, непосредственно все, кто на него подпитывается, кто пройдет его, ну, немножечко о себе. Меня зовут Алена, фамилия Ралдугина. Я сертифицированный тренер по фейсбилдингу. Это такая система упражнений для лица и шеи, которая позволяет полностью решить все возрастные и мимические проблемы. А, то есть а, а, межбровные морщины, горизонтальные морщины на лбу, гусиные лапки, а, повисшие щечки, любые проблемы с губами, уменьшение объема губ, а, подъязычные зоны и шея – это все реально исправить. Сейчас я в двух словах объясню, почему. А, на лице и шее у нас... Кожа непосредственно облегает мышцу. Поэтому, когда у нас происходит изменение мышцы, либо она вялая, то кожа стекает вместе с мышцей вниз, да, как бы провисает. Uh -huh. Если мышца сильно напряжена, кожа собирается в вкладку, которая называется морщина. <laughs> вот, поэтому все а, вот эти косметические м, процедуры, типа уколов ботокса, филлера, они направлены на мышцы, но это можно сделать более безопасно, более экологично и без вреда для здоровья. При помощи упражнений. То есть правильно я понимаю, что в основном морщины появляются, когда одна мышца, например, чуть больше напрягается, чем другая. И ваши упражнения, которые вы покажете, они заставляют мышцы, ну, скажем так, в тонус входить, и кожа разглаживается. Абсолютно верно. Это, если касается напряженной мышцы, да, если мы, допустим, постоянно хмурим лоб то у нас формируется уже такая мимическая привычка, которая потом уже отражается на лице в виде постоянной гримаски. Uh -huh. вот. Именно с этим мы работаем, мы начинаем расслаблять эту мышцу, мы начинаем контролировать мимику, мы начинаем делать специальные приемы расслабления, чтобы это не реализовать. И э, очень хорошо мышцы реагируют, поверьте. Я даже не сомневаюсь. Вы знаете, вот честно, иногда некоторые спикеры, вот которые выступают, вот они что-то рассказывают, и им сложно сказать: вот посмотрите, я яркий пример своего тренинга. Вот вы яркий пример своего тренинга. Я вам могу честно сказать, у нас есть чат, все оценили, что у нас пришел новый спикер, и все сразу точно показали, что будет прекрасно какая-то тема. Причем, причем я хотел добавить, что если я стану такой же красивой, как Алена, тогда я тоже пройду этот обязательно тренинг. Толь, ну у тебя точно не будет на лбу морщины, у тебя от улыбки будут, скорее всего. Между прочим, мы будем затрагивать тему улыбки, правильной улыбки, потому что а бывают очень кривые улыбки, которые именно портят, ну, которые создают дополнительные морщины. Поэтому в этом тоже своя техника есть. То есть и... правильная улыбка? Да. При этом должны задействоваться та группа мышц, которая отвечает за поднятие уголков, а не опускать их вниз или сжимать в щеки. Вот. Да. Вот некоторые так и улыбаются, поверьте. И это мы все будем разбирать на курсе. То есть мы пройдем по всем зонам. Сначала мы будем разбирать зону лба, потом зону глаз, центра листа, носогубные зоны. Очень большая проблема и молодых девушек, и более возрастных. И угу. опять же подбородок второй будем убирать, делать правильную посадку головы, и у нас все прекрасно получится. Мне захотелось выпрямиться и второй подбородок убрать. То есть смотрите. Этот курс, получается, он же ведь не только для женщин, правильно? То есть он мужчина, по а Абсолютно правильно, да. Это... А зона действия? От лба до ключиц, до шеи. До ключиц, ага. так, То есть ну, до шеи. Вот как раз где заканчивается шея. Но мы будем в комплексе разбирать и азы, как правильно держать голову, потому что от этого очень портится кожа на шее, если мы, допустим, постоянно смотрим телефон вниз, а не перед собой. Да, то есть тут -то еще такие вот моменты, правила, которые помогут сохранить молодость и не создать лишние морщины. Это, это не значит, что я буду учить всех ходить с золстывшими лицами, да? типа нельзя там улыбаться, а щуриться и все такое. Нет. Эмоции и можно проявлять, но после этого нужно сделать несколько приемов расслаблений, чтобы просто обнулить это напряжение, и все будет То есть, получается, это будет такое контролируемое выражение лица. А если ты поржал хорошо, то нужно э, несколько упражнений, которые лицо опять приведут э, в порядок. Да, да, потому что вы замечаете, да, если сильно смеетесь, у вас начинает болеть щурькость. да. То есть, ну, как бы щурится глаза, а тут образуются морщинки. И просто, сделав несколько приемов расслабления, у вас вернется в спокойное состояние лицо. Потому что мужчина это накопившийся спазм. И не, это не то, что вы посмеялись и все, да, и расслабились, а это вы постоянно щуритесь, к примеру, да, я сейчас не про вас говорю. А постоянно щуритесь на солнце, в помещении, везде, и это уже накапливается, то есть получается такой а, залом уже на коже. То есть это получается такой накопившийся момент. Это мышца, у которой, назовем так, она забитая мышца, правильно? Забитая да. мышца. Большими упражнениями человек просто научится определенные мышцы расслаблять, как после массажа, и кожа да. будет расстремляться. Да, потому что кожа прикреплена к мышце, и, соответственно, если мышца вернется в свое нормальное положение, если она к ней вернется в естественный объем, да, кожа натянется, и уже будет это место более гладким. Угу, угу. Слушайте, как интересно. Прямо Ой, очень очень очень интересно. Очень ну, мы с нетерпением тогда, получается, будем ждать. Потому что... Сереж, Сереж, я знаю, что сразу вспомнил, когда у нас было открытие на Кипре. Угу. На Кипре. в Кипре, Кипре, как правильно? Так, на Кипре. Я хочу завести правильно, как говорить по-русски курс заодно. Там было такое место, где стоял прес да? И я старался все время обходить его стороной, потому что я примерно мог себе представить, что произойдет, когда люди тебя увидят вот и произвола. В какой-то момент я что-то не учел, что-то и думал, мимо него прохожу, тут давай сфоткаемся. Ну и я что-то раз и согласился. И как только я встал, я меня такая ситуация произошла, это как раз то, что Алена сказала. В общем, я улыбался минут 25, потому что я не мог уйти, потому что сразу же много людей захотели в фотографии. И я помню, что у меня где-то Алена на 15-й минуте просто переклинила скулу. И она просто сама улыбалась потом. То есть я реально не мог. Вот. В этот момент мне пригодилось, что Ну просто вот здесь пере... ну, заклинило, в общем. Это вот. мышцы смеха, да, собственно, они а. отвечают за сокращение при улыбке, да. Поэтому, когда часто не улыбаешься, а если долго улыбаешься, то вообще... Это равносильно, вот как Юра нас научил табате, да? Все помните табату? Все помните? Вот. Один раз табату поделаешь, и сразу знаешь, какие у тебя мышцы есть и где. Все, извините, я больше не буду вклиниваться. Хорошо, хорошо. Так, Ален, ну, получается, мы тогда обязательно будем на все крупные мероприятия вас рядом с Толей держать, если у него вдруг мышцы Хорошо. Ален, скажите мне, пожалуйста, когда ждать вас курс, сколько будет на нем уроков? И, ну, вот такая информация. Так, курс начнется через неделю после интервью. Будет 6 вебинаров. На каждом вебинаре э, мы будем подробно разбирать каждую зону. Допустим, сегодня мы обсуждаем тему лба, э, какая мимика нам вредит, как ее нейтрализовать, как правильно пользоваться возможностями мимики. И будем делать несколько упражнений на каждую зону. То есть мы будем прорабатывать, причем прорабатывать в прямом эфире. Вместе с участницами, возможно, мы будем выводить на экран участниц, чтобы я подправляла кого-то. И э, с объяснением, с поправками мы будем проходить такие мини-тренировки. Будут домашние задания участникам. И перед этим мы сделаем фотографии до, а по окончании курса мы сделаем фотографии после, и каждый себя сравнит, получит свой, так сказать, результат. Можно ли я вам еще один совет? Обязательно еще делайте фотографии до, после и во время. То есть писайте, как будет здорово. Во-первых, мне кажется, ваши уроки весело проходят. А потом же, когда привыкаешь, действительно... Ну, мне кажется, действительно, курс нужный, потому что та же самая индустрия красоты, индустрия красоты ботс, вот то, что вы сказали, это же получается, людям просто, ну, скажем так, продают то, что по-хорошему каждый может сделать дома. Да, да. И вот многим, по сути дела, поможет сэкономить... Просто сотни тысяч. Огромные, огромные деньги, да. да. А, вот, допустим, мы не забываем про тело, да, мы его тренируем, вводим в спортзал, лицо мы мажем кремами, но как бы забывается то, что лицо и шея – это те же самые мышцы, это тот же самый мышечный каркас, поэтому идем э, исправлять именно корень проблемы, а не вот эти внешние какие-то там покраснение. Алена, а можно И... вам вопрос задать? Да, конечно. вы знакомы с Анастасией бордюк Я знаком... ну, лично, слышала. Ну, насколько мне известно, она первой вообще завезла Faceboarding в Россию, да? Uh -huh. Вот. И просто мне интересно было, может, вы с ней работали, у нее учились, потому что она действительно потрясающий тренер в этом направлении. Uh -huh. Я перед тем, как этим заняться, изучила несколько школ, посмотрела. И я обучалась в международной школе Евгений Баглы. Почему мне за школу радовалось? Там все очень экономически обосновано. То есть там нету такого, что где-то делаем, а где-то у нас дополнительная складка. Нет, там полностью безопасная техника. И поэтому я на этом остановилась и очень довольна. То есть там все математически просто. Uh -huh. Супер, супер. Алло, ну мы ждем с нетерпением ваш курс. Я кучу вопросов тогда, когда увидимся на интервью. И такой вопрос, наверное, от многих мужчин. А нет ли у вас знакомых, знакомого тренера, который занимается э, пузобилдингом? Ну что-то типа того, нет? Чтобы вот чисто размять, и все, сразу все появилось. Хорошо, ладно. Сережа, такой есть, называется «Голтис». «Голтис»? «Голтис»? Хорошо, ладно, буду знать. Хорошо. Ален, спасибо большое. Курс действительно необходим. Увидимся на интервью. Вопросов у меня будет много. И я уверен, что это действительно то, что нужно многим. Я очень рада попасть в вашу команду. Поэтому, да, я тоже буду с нетерпением ждать Добро пожаловать. Александр, вечер добрый. Друзья мои, прежде чем вопросы к Александру задавать, давайте вот что. У него сегодня день рождения. Давайте его все поздравим, все, кто подписан на его страничке, у всех, у кого он есть в друзьях, я не знаю, в соцсетях, напишите ему огромное количество хороших слов. 30... Не надо, не надо, потому что телефон у меня красный сегодня весь день. Это просто... хорошо, Саша, знал, пускай сейчас. будет еще краснее. Саш, ну что, добрый вечер, наконец-то ты добрался до нашего прямого эфира, мы очень рады тебя видеть. Взаимно, взаимно. В ну, для тех, день. приятно. Для тех, кто еще не знает, сейчас вы познакомитесь с нашим тоже новым преподавателем, который будет вести потрясающий и очень необходимый курс для многих. Но я думаю, Саш, расскажи немножечко, что у тебя за курс, о чем он, ну и немножечко о себе. Вопросы стандартные, давай, готовы тебя послушать. Uh, у меня два курса, на самом деле, которые я готовлю сейчас, и... Uh... Первый, скажем так, он касается лично каждого, то есть это такая внутренняя работа над самим собой, это преодоление страхов, негативных состояний, депрессии, то есть всевозможные способы, их более 35, с помощью которых люди смогут, каждый взявшись сам за себя, да, за свое внутреннее развитие, выталкивать себя из зоны комфорта и в любом состоянии, в котором он не находился, выходить в позитивное состояние, такой максимальной эффективности себя. Курс называется «Жизнь без страха». Я его веду 11 лет офлайн И сейчас вот мы запускаем онлайн-программу, которую каждый может использовать в домашних условиях. Это очень интересный курс, который помогает человеку Поверить в себя, то есть обрести веру – это экстремальные практики, которые, на первый взгляд, кажутся доступными лишь каким-то йогам, сверхлюдям. И вот, собственно, я помогаю людям обрести веру в то, что внутри них, внутри каждого человека живет вот этот сверх Человек, и там, вот, допустим, ты, Серега, вот поверь мне, у тебя внутри живет супер Серега. И этот да, супер Серега, да, он готов... Мы просто супер Серега уже видели и в Турции, и везде. Ты, Серега, реально супер. Я же проходил курс, Саша, да, поэтому я даже не сомневаюсь, что супер Серега есть. Но, скажем так, методы, которые я использую, они зачастую достаточно жесткие, экстремальные действительно, но те результаты, которые они дают, они, в общем-то, одинаково работают практически на всех, да, то есть это mm -hmm. такое раскрытие своего потенциала внутреннего, обретение веры в себя, вот. Ну, могу назвать там пару практик, чтобы было понимать. Да, вот я как раз следующий вопрос хотел задать. Я же знаю, вот мы, опять же, когда проходили твои тренинги, кто не проходил живую, вы, вы, вы много потеряли. Там же действительно вся сила заключается в практиках. Будешь ли ты какие-то давать практики, как домашнее задание или еще что-то? Обязательно, обязательно. То есть у меня есть шикарная подборка практик, которые каждый человек который будет проходить онлайн-курс под моим чутким руководством дистанционным, скажем так, да, сможет пройти экстремальные практики, получить э, подробную инструкцию каждой практики, как в домашних условиях ее использовать, то есть какие есть нюансы, э, которых нужно знать для, для того, чтобы не навредить себе, и в то же время он получит исчерпывающую информацию, которая поможет ему действительно максимально легко и просто вот пройти самые сложнейшие испытания и вот, поверить действительно в свои способности mm -hmm. опускать руки в расплавленный свинец например вот казалось бы ну, как это возможно вообще да то есть опустить руки в расплавленный металл то есть мы используем даже такого характера практики, И, или ломание горлом вот еремной ямочкой стрел например мощнейшая практика которая помогает человеку э, почувствовать э, момент когда у него рождается намерение и тот момент, который э, является ключевым в принятии решений, любых решений. То есть каждый день мы принимаем э, десятки, сотни решений. Э, на протяжении, там если в длительном разрезе времени смотреть, то у нас э, существуют ситуации, которые действительно имеют такой судьбоносный характер. И э, вот эти практики, они помогают аккумулировать состояние которая действительно помогает вот в момент принятия какого-то судьбоносного решения быть максимально сконцентрированным, максимально в фокусе на моменте здесь и сейчас и принимать правильное решение молниеносно, быстро. То есть вот такой эффективный способ взаимодействия с этим миром да, и с самим собой. Саш, ну то, и что ты рассказываешь, мы уже как бы привыкли, что сначала все боем, вот когда даже по углям ты нас водил… Казалось, сначала это безумие просто какое-то. А когда мы узнали, что там 800 градусов угли, все, тут даже самый смелый тигр, не вижу его здесь, даже он чуть-чуть начал сомневаться. Но потом как бы уже все ты объяснил, рассказал, как это со свинцом. Просто, ну, опять же, пойми мое не то, что недоразумение. То есть то, что ты профессионал, понятно, ты будешь прямо на тренинге рассказывать, как это все в домашних условиях приготовить, сделать. То есть идите, я не знаю, там, разбейте пару аккумуляторов, вытащите, переплавьте эти все штуки и туда руку суньте. Вот как это вот, потому что мне это действительно правда интересно, я знаю, что ты делаешь, и я знаю, как это круто, и поэтому вот чуть-чуть вот подробнее хочу об этом твоем тренинге поговорить. Дело в том, что, допустим, если ты общаешься с миллионерами или с миллиардерами, с людьми, которые сделали каким-то образом состояние, да, или достигли результатов каких-то, допустим, в какой-то научной сфере, или там в любых других сферах, в сфере взаимоотношений, у каждого человека есть ключи. У да. каждого из этих мастеров, да, из этих людей, которые достигли этого результата, у них есть способы, то есть у них есть приемы, с помощью которых они этого результата достигли. Mm -hmm. Поэтому говорят, что если там бедникуда миллион, да, он как бы его спустит и будет потом опять в том же состоянии. Mm -hmm. Или если, допустим, миллионер останется без ничего, он снова достиг, достигнет этого состояния. Потому что знает приемы способы а здесь то же самое есть способы с помощью которых это можно делать то есть я эти способы проверял каждый на себе то есть на протяжении нескольких лет жизни в отшельничестве да я там пробовал то есть пробовал разные методики медитации упражнения практики тренировки закалки то есть разные способы, которые помогали моему сознанию раскрыться, расшириться, выйти из обычного состояния и попасть в те состояния, в которые люди попадают с помощью наркотиков, например. Только я это делал через практики, через медитации. Вот, Я научился это делать осознанно, теперь этими практиками делюсь. У меня есть способы, с помощью которых люди легко могут это делать, причем до начала практики они думают, что это просто невозможно. Да. Это то есть так, нереально. Он с тобой это. Да, когда они входят в это состояние да и проходят этот процесс то соответственно они начинают понимать что мир он безграничен то есть возможности безграничны их можно раскрывать постоянно постоянно новые новые границы осваивать да и становиться больше сильнее у меня готов курс месячный в нем 8 занятий по два занятия в неделю и в каждом из занятий человек получает ряд домашних заданий, то есть получает теорию, получает практику, домашнее задание, и, соответственно, то, тот результат, к которому он стремится. То есть mm -hmm. это отдельные блоки. И это что касается вот мотивационного курса. А второй курс какой? Второй курс определяющий, и на данный момент он для меня является таким скажем так, способом, каким образом я могу этот мир сделать капельку лучше. А, потому что а, за годы вот, а, своих практик, за годы исканий своих духовных, физических, а, я понял, что все начинается с самого рождения. То есть все начинается с момента, когда мы ждем прихода в этот мир в утробе матери, потом как мы рождаемся, а, как мы а, взрослеем, да, то есть вот весь этот период... Впитывание, скажем так, информации из этого мира, как он проходит, и кто в наших, скажем так, кто наши наставники? И сейчас мы вот с супругой готовим курс, который называется Осознанное родительство. То есть, это курс который помогает э, понять роль матери, роль отца в этом процессе. Но ну, Для меня ключевая э, точка да, в этом процессе – это в первую очередь передать те знания, которые помогут э, мужчинам понять вообще функцию отца, роль отца в семье. И каким образом э, мужчина может сделать, э, создать пространство и организовать процесс взаимодействия с э, ребенком, с семьей, с женой, э, с этим миром, Таким образом, чтобы тот ребенок, который приходит да, в этот мир, чтобы он сохранил свою гениальность, чтобы он изначально, приходя в этот мир, чувствовал от него позитивный, пози, позитивный посыл, чтобы он не реагировал на этот мир как на э, враждебную э, среду. То есть чтобы он чувствовал, что этот мир — это добрый, э, заботливый великан, который его, скажем так, по этой жизни ведёт. Э, иногда там... Иногда больно, да, иногда опасно, иногда страшно, но при этом все реально, то есть все можно делать. Начинается, это, начинается этот процесс в первую очередь, действительно, вот подготовки пространства, подготовки своего сознания к приходу в этот мир детей. И вот, собственно, о том, как этот процесс делать оптимальным, каким образом рожать здоровых, сильных детей, мы подготовили этот курс, в который будет включено мнение десятков э, экспертов из раз ну, касательно этой темы то есть мы не только свой опыт передаем а мы передаем опыт огромного количества людей целая такая целая общественность до да, которая нестандартно мыслит и которые, которые имеют э, единый опыт позитивный э, рождение детей в домашних условиях рождение детей э, скажем так, без каких-то отклонений там, или травм родовых, то есть вот в таком процессе. Потому что огромное количество моих друзей, знакомых, у меня больше семей, которые рожали детей дома, в домашних условиях. Это тема такая, скандальная достаточно, да, и она очень противоречивая для тех людей, которые не владеют информацией, но для тех, кто погружается в этот процесс, то есть начинает узнавать эту информацию. Для него становятся очевидными просто такие вещи, которые э, действительно помогают в дальнейшем легко и просто избавиться от целого ряда проблем, которые создаются, намеренно да, создаются вот таким устоявшимся мнением общественности. И людям, э, в том числе до физического уровня, э, наносят травмы и психологические, и физические. Вот наша задача... Э, Сделать так, чтобы люди получили знания, информацию, которая поможет им сделать правильный выбор. То есть мы никого не призываем там, к, дом, к родам дома, но мы при этом призываем к осознанности, то есть к включению головы, Да, что касается процесса а, рождения человека в этот мир. То есть вот ну, такая тема. Саша, Я тебя чуть-чуть перебью, просто для многих, кто не знает, вот Саша говорил, у него более 100 знакомых, он сам а, принимал роды у своей жены дома, без врачей, без всего. Но если кто не знает. То есть это действительно все, что будет на курсе, это человек-практик. Когда он это все рассказывал, конечно, мы были в легком шоке, но он потом это все настолько четко обосновал. Опять нету этого тигра. Арсен куда-то делся. Что Арсен сказал, я точно буду своей жены сам принимать роды. Вот. Мы, конечно, посмеялись, но потом поняли, что да, и нам тоже бы не мешало прийти к этому пониманию. Саша, я... Ага, да-да. Да, дело в том, что это, это прекрасный процесс. И большая часть людей, которые, которых я встречаю, вот я задаю простой вопрос. У девчонок, в основном, да, вот молодые девчонки, две, два слова, с которыми у вас ассоциируются роды. Ну, вот, Серега, два слова, с которыми ассоциируются роды. У меня? Страх и да. боль. Страх и боль, Саша. Страх и боль? То есть вот два слова сразу, моментом, у всех, то есть 90% людей отвечают так, это не так. То есть это так, потому что это все извращено таким образом, что люди просто не понимают вообще этого процесса, просто не понимают. То есть ответственность скинута с людей на медиков, которые на самом деле делают, ну, немножко не так, скажем так, не так направляя для того, чтобы у людей специально создать вот эти эмоции. А это просто... То есть, представь, это фабрика, где каждый день человек занимается такой, знаешь, Абсолютно. обыденной уже бытовухой. Для него Абсолютно не соответствует верно. эмоции ничего, да. он это делает и на автомате. И более того, скажем так, эта тема настолько раздута, настолько много в ней страхов, настолько много вот этих всяких переживаний, да, и люди настолько этого боятся, что настолько укоренилось у людей, в сознании, да, вот это аксиома: что боль и страх, роды, это, это со знаком равно вот эти три основополагающих понятия, но это вообще не так, то есть, это может быть вот у меня лично. Это настолько волшебный опыт, настолько э, сильная, э, настолько окрепла связь э, с моей женщиной. Я не говорю про связь с ребенком, то есть это вообще ну, просто космос, я на расстоянии его чувствую, да, то есть я вижу, как, как он растет. То есть такие процессы тонкие, которые в нем происходят, они заранее могут быть известны родителям. И э, осознанный подход к этому процессу, он настраивает ощущение матери на ощущение ребенка настраивает на взаимодействие внутри семьи, выстраивает это все таким образом, что процесс родов проходит легко, безболезненно, спокойно. Ну, естественно, там какие-то болезненные ощущения могут присутствовать, но они присутствуют, скажем так, фоном определенным, то есть не основополагающим фактором, да, а в первую очередь вот как, просто как фон, mm -hmm. как шум некий. Да. И проходит, он проходит в итоге мимо, и э, весь процесс в итоге он запоминается как нечто приятное. То есть как нечто кайфовое. Я большую часть людей вот из этих 100 семей моих лично знакомых, да, я в этой теме уже 15 лет. То есть я 15 лет назад понял, что моя женщина будет рожать дома. И э, вот те люди, с которыми... Я это не поняла, но тоже это понял, да? Ну, как бы да. Как-то так. Но вот об этом, кстати, об этом тоже мы будем на курсе беседовать, будем давать об этом информацию, потому что роль мужчины в этом процессе, она вообще забыта, понимаете? То есть, если про женщин еще как-то там, ну, кое-где есть роддома, которые там позволяют отклонение там от стандарта, где там передвигаться можно, еще что-нибудь делать там, как в Европе, там, то есть много таких мест сейчас да появляется, которые ну, более-менее... Они понимают что это абсурд то есть тот процесс который происходит там вот, в, в обычном ключе это абсурд ну, Там об этом много можно говорить но суть в том что такие места появляются и тем не менее роль мужчины в этом процессе она практически вырезана вообще она сводится до того что там зарабатываешь деньги обеспечиваешь там всем необходимым и все из процесса вышел допустим что касается мотивации внутренней, то есть, когда э, мой малыш э, был на подходе, да, скажем так, я испытал нечто, э, то, что ну, могу сказать действительно, как высшая мотивация. То есть, я почувствовал такой прилив сил который меня мотивировал на то, чтобы круглосуточно там, э, достигать результата, да, ставить себе цели, задачи, то есть двигаться гораздо быстрее, чем в обычных условиях. И действительно, я сделал очень серьезный результат то есть за вот эти 9 месяцев. То есть я прям и в плане бизнеса, в плане работы, в плане своего личностного роста, да, то есть я очень сильно вырос. И по-хорошему, э, этот процесс, он каждого мужчину в идеале, он включает так или иначе. То есть включается некая внутренняя ответственность если к этой внутренней ответственности добавить еще немножко знаний вот то весь процесс может настолько стать магическим и настолько волшебным и избавить от ряда проблем со здоровьем с психикой до да, установить крепкую связь отцов и детей вот этот разрыв потому что он тоже как бы касается и этой тематике ну, вот. В общем, как-то так, да. Тема объемная, большая, и поэтому мы решили все структурировать, это все изложить и людям помочь делать свой осознанный правильный выбор в этом направлении. Вот так. Саша, у меня вопрос к тебе. В Екатеринбург да. приедешь Алло. в декабре помочь мне родить дома, но не мне, а моей жене. Это, это твой процесс, я могу тебе дать необходимую информацию, чтобы ты смог это сделать. То есть именно, именно в этом суть, да, это может сделать каждый. То есть я могу смело утверждать, у меня, кроме моего опыта, да, огромный опыт людей рядом, в курсе там будут отзывы, там больше 50 человек, то есть свои отзывы, и мужчины, и женщины оставляют, те, кто рожал дома. То есть это, не думайте, что это, это, допустим, большая часть людей, 95%, с которыми я разговариваю, да, об этом, для них это ну, не, нечто новое, то есть они об этом просто не слышали, но в тех кругах в которых общаюсь я это вообще норма то есть это как бы ну это несложный процесс это процесс очень а, требующий внимательности требующий фокуса три, а, об, об, обоих да то есть и женщины и мужчины но при соблюдении ряда моментов ряда факторов а, очень просто этот процесс пройти гораздо легче чем в роддоме вот нам я было я страшно впечатлительный человек знаю, это в... Ну, как впечатлительный? Ты впечатлишься, если увидишь, как у тебя жена, например, по-большому в туалет ходит? Это изменит твое, отно... твое отношение к ней? Скажи мне, ну, просто есть. Есть какие-то... Да, есть какие-то... Ну, понятно, что это, может быть, там... Не все могут там это спокойно воспринимать, и люди с... со слабой психикой, они после этого могут сказать, ну, там, девочки не какают, например, поэтому... Ну, все, мы с тобой не можем быть вместе. Да, но... Если как бы здоровая, нормальная психика, то в принципе это там ничего такого нет. Знаешь, многие говорят, типа там после того, как мужчина увидел роды, у него пропадает желание, да, там, да, и, да, это, все. Же, это все ерунда. То есть проходит, во-первых, женщине надо восстанавливаться после родов где-то полтора месяца. Если мужчина воздерживается, да, и у него все в порядке, то через полтора месяца он захочет свою женщину, и все будет хорошо. И в дальнейшем, то есть, ну, это же уходит все. А, но в, в плане а, взаимосвязи, да, с женщиной, появляются какие-то совершенно новые, совершенно другие энергии, которые связывают а, мужчину и женщину, а, ну, некой, да, гораздо более глубокой связью. То есть уже на уровне верхних энергетических центров, на уровне сердца, на уровне любви, то есть на уровне осознанности, то есть это совсем другой уровень. И в плане сексуального взаимодействия, то есть оно становится только ярче потом. Поэтому это все ерунда. Ну, я тут, Саша, тут тебе подтверждаю а свои слова. Я просто тоже присутствовал на родах. Это был мой выбор. Я хотел это проверить. Действительно, ты по-другому начинаешь А относиться а, ну, к человеку, который рядом с тобой, и Б. Совершенно другая связь с ребенком, совершенно другая. Это не то, что тебе принесли, вот, да. это ты первый человек, который ну, который принимает ребенка, который вот только что в мире оказался. Это ну, это совершенно другие чувства. А, Саша, давай, смотри, у нас и время подходит, и еще есть новости. Скажи мне, когда мы увидим твой курс? А, и когда уже тут чат просто кипит и бурлит, что прям вот, Ален, и вы, и Саша, вы просто сегодня два таких курса сказали, у нас чат просто взрывается, все, все хотят уже учиться. А, у меня будет курс готов до конца а, октября. Угу. Да, оба, оба, и один, и второй, потому что я сейчас еду, вот у меня мероприятие, я буду проходить, я прошел кастинг а, на «Русского ниндзя» это телешоу на первом канале и вот 5 числа у меня будут съемки то есть я буду участвовать в телепроекте в этом. да это самая сложная в мире полоса препятствий то есть я буду ее проходить так что можете пожелать мне удачи да, Мы с тобой а я думал ты сказал скажи сейчас я прошел кастинг на передачу хочу за бузова <смех> <смех> я думаю, вот это Саша классно, Возможно, мы с ней там увидимся, хотя это не мой формат, конечно. А, но, да, в любом случае, в любом случае, э, я вот приеду из Москвы и как бы пока ребята сейчас монтируют несколько моих видео, ролики, то есть у меня будет э, запуск YouTube канала своего э, и запуск двух э, курсов и, соответственно, в октябре я еще планирую провести несколько вебинаров. Вот сейчас с Артуром обсудим тоже по поводу времени. То есть когда, как, я думаю, что в середине октября нужно это делать вот, на эту тему. И как раз после этого, ну, где-то число к 20, я думаю, курс уже один будет, потом число там к 28 будет второй. Супер, вот. супер. Ну что, Саш, спасибо большое, мы ждем тебя. Я думаю, мы еще по курсам отдельно поговорим на интервью с тобой. Ну а мы продолжаем, друзья мои, есть у нас еще для вас новости. То есть на этом новости не заканчиваются. Как вы... Ну, начну, наверное, с уже того, что есть у нас. Это про саммит в Казани. Я сейчас хочу сделать демонстрацию экрана, чтобы вам показать несколько хороших, интересных фотографий. Все эти фотографии, безусловно, вы сможете увидеть. Мы отправим в официальный канал Телеграма. То есть у нас уже готовы непосредственно вот такие вот красивые картинки. Эти картинки а, и текст, который мы тоже туда а, отправим, да и в принципе текст уже давно есть, вы можете размещать в своих соцсетях. Вот, не забывайте. А, это для чего нужно? Там будет много информации. Вот Анатолий говорил уже про блокчейн. А, я думаю, даже не думаю, уверен, он там поделится этой информацией. Значит, это первая картинка. Есть еще одна картинка, которую я хотел показать. Это важная информация. Мы, опять же, об этом сообщали. И сейчас я хотел бы на ней делать акцент, чтобы вы, ну, для вас потом не было никаких сюрпризов. Сейчас у нас билеты продаются, ну, скажем так, в штатном режиме. Билеты покупаются, раскупаются. Будьте внимательны, что цена 2000 рублей будет до 4 октября. Потом будет подорожание. Соответственно, с 5 по 12 цена будет 2400 рублей. Ну и так до ноября. Внимание, с 1 ноября по 2 ноября цена билета будет 3000 рублей. Билеты в день мероприятия продаваться не будут. То есть, если вы, например, решили приехать, на саммит и думаете, что там купите где-то билет, то это не получится. Вот здесь обратите, пожалуйста, свое внимание. То есть попасть на саммит в Казани можно будет только приобретя заранее билет. Пожалуйста, будьте внимательны. Значит, помимо билетов, еще хочу вам сказать несколько моментов. Завтра у нас будет розыгрыш. Кто еще не в курсе, у нас сейчас идет, скажем так, конкурс, и мы разыгрываем бесплатно билеты в Казань. Все, что нужно сделать, это зайти на наш канал в Инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, то срочно это сделайте. Опять же, ссылку на канал на Инстаграм, вообще на нашу группу в Инстаграме мы скинем в Телеграме. Нашем. Телеграм, Инстаграм, вот, чтобы обязательно вы туда прошли. Там есть все условия для участия. И завтра мы подведем итоги, разыграем эти билеты и объявим победителя. То есть есть у вас еще, скажу так, сегодняшний вечер, завтрашнее утро, чтобы активно, кто еще вдруг не слышал о том, что у нас проходит розыгрыш в Казани, поучаствовать в этом. И, может быть, именно вы станете счастливым обладателем билетов в Казани. Это первая новость. Следующая новость. Я вам сейчас снова показываю картинки. А, ну, прежде чем картинку показать, я, наверное, немножечко расскажу вы знаете, мы очень долго думали, что же сделать такого, чтобы оживить активность и оживить интерес участников, которые находятся в наших соцсетях, в ВКонтакте. Если вы еще на ВКонтакте не подписаны, подписывайтесь обязательно. И мы для вас решили провести марафон. Марафон, который за 30 дней этого марафона, это будет такой развлекательный, и в то же время марафон будет формировать правильные привычки. Марафон будет выглядеть следующим образом. То есть каждый человек для себя определяет свои цели. И далее он, скажем так, дает публичное обещание в соцсетях перед всем сообществом, что он эти цели достигнет. У нас, естественно, будут задания каждый день будут определенные вещи, которые нужно делать постоянно но опять же сейчас все условия мы в телеграммом отправим картинки все это сделаем еще более детально да, сделаем такое небольшое превью интервью чтобы вы могли задать вопросы как это все работает. С завтрашнего дня у нас запускается марафон значит идти он будет 30 дней будет он идти в соцсетях. Вам нужно будет выкладывать э, фотографии с тем, как вы делаете задание. Как вы, например, поставили себе задачу, я встаю утром, я хочу стать лучше, я хочу добиться финансовых каких-то вещей, спортивных вещей и так далее. Вы записываете э, фотографию, я участвую в марафоне. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Я участвую в марафоне, победив себе улитку. Значит, вот эти все фотографии, все описание мы отправим вам, все увидите, все посмотрите. И, внимание, в конце этого марафона, который состоится у нас 2 ноября, 1 ноября 1 ноября у нас будет, мы разыграем один VIP-билет на саммит в Казань. То есть участники, которые будут активно принимать участие в этом марафоне, более того, они смогут в себе новые привычки сформировать, Добиться своих целей благодаря ежедневным каким-то заданиям, интересным заданиям. Они смогут прокачать свои соцсети, они смогут в принципе, ну, многие, скажем так, вещи, потому что задания будут а, как, ну, назовем так, творческие, так и деловые. То есть некоторые задания будут вам полезны для выполнения определенных вещей, которые вам даже в бизнесе пригодятся. И, соответственно, выполняя все эти задания, вы еще можете стать счастливым обладателем вип-билета на саммит в Казани. А также в призах будет личная консультация с одним из ведущих спикеров изи -бизи. То есть вы сможете ну, выбрать из определенного списка лидеров, с кем бы вы хотели получить вот. Личную консультацию. И еще один подарок, который будет, ну, это, соответственно, первое, второе, третье место. Это 10 электронных книг из корпоративной библиотеки. Поверьте, книги шикарные. Вот, то есть обычно, ну, чтобы книжку какую-то найти, ее нужно скачивать, покупать. У нас есть большая библиотека, и мы очень обалденные книжки за третье место вам дадим. Соответственно, вот еще условия. Смотрите. Так вот там, нет, вот это. Марафон «Победи в себе улитку». Значит, задание первое – сбросить балласт. Например, первые четыре задания. А порядок освобождает мысль, поэтому нужно провести генеральную уборку в своем доме, в голове и смартфоне. Это первое задание. Естественно, более детально мы все расскажем, ну уже когда начнем этот марафон. Ставим перед собой пять целей и открыто публикуем их в своем аккаунте в Instagram грамотно сформированная цель должна содержать глагол в неопределенной форме, то есть ну как бы здесь полное описание, как задание будет выглядеть. Ну все это я сейчас не буду зачитывать, потому что мы уже затянули полтора часа. Все эти материалы еще раз повторю, мы сейчас кинем в телеграме. Это первое. Второе, там будет полное, детальное описание в тексте, как это будет выглядеть. И завтра мы еще проведем такой, знаете, легкий брифинг в прямом эфире в инстаграме в нашем, где ответим на вопросы по всем вопросам по марафону. Поэтому, кто еще не подписан на наш инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь. И еще одно вот такое, ну, не замечание, а такая просьба. Друзья мои, у нас есть скажем так, корпоративный наш общий инстаграм, который называется easybusycommunity.rus. Это официальная наша страничка в инстаграме. Мы туда готовим посты и делаем эти посты. Естественно, мы хотим этот инстаграм продвигать для того, чтобы о нашем сообществе больше и больше людей узнавало. Но очень многие люди делают и просто копируют. Вот мы выкладываем туда пост, они его копируют прямо вот один в один и от своего имени на своих инстаграмах выкладывают, где тоже называется изи-бизи что-то. Друзья мои, давайте мы будем уважать, скажем так, общий труд и общую одну единую идею. Есть в инстаграме прекрасные сервисы, которые позволяют делать репост на вашей страничке. Репост. Сделайте, пожалуйста, репост с нашего официального сообщества просто к себе на страничку укажите первый источник понимаете это важно опять же для чего потому что когда будет развиваться общая позиция где продуман дизайн смысл и так далее и так далее это даст всем нам узнаваемость бренда и быстрое продвижение по соцсети но когда эти посты наши я вижу как просто один в один картинку и текст дублирует у себя смотришь дальнейший у человека Инстаграм, а там миллион проектов, в которых он был до этого, и еще называется Инстаграм Изи Бизи Официал, ну, честно, вот просто портите репутацию. Поэтому давайте уважать общую идеологию нашего сообщества, хотите дублировать с Инстаграма к себе, просто делайте репост. Мы не против, но хотелось бы придерживаться одного общего видения. Я надеюсь, что к этой теме мне больше не придется никогда, скажем так, возвращаться. Я уверен, что у нас в сообществе только разумные, понимающие люди. Вот. Ну что ж, у нас сегодня был очень продуктивный Easy Life. Всем желаю хорошей, продуктивной, насыщенной, яркой недели. Сашу Благову позвали, поздравляем еще раз с днем рождения. Всем желаем удачи, успехов, новых достижений, великих целей и сил для того, чтобы все эти э, цели были достигнуты. Всего вам доброго. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.